Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Живки Хулиган. Я гигиенист, сидит стоматологический клиник Мегастон. работаю уже более 20 лет. В нашей профессии есть проблемы и вопросы, с которыми наверняка сталкиваетесь и вы. Например, такие, как особенности построения взаимоотношений с пациентами. Ведь зачастую пациенты не понимают, для чего его записывают гигиенисты. Его никогда ничто не беспокоит, он очень хорошо чистит зубы. Вот с такими пациентами мы будем мотивировать их к определенным манипуляциям. Или, например, такие вопросы, как некоторые коллеги не до конца понимают, что же такой комплексный подход при лечении парадонтита. Ведь это важное звено в лечении пациентов в клинике. И от этого зависит качество работы других специалистов, ортопедов, хирургов, терапевтов. Многим, многих очень интересуют особенности гигиенического ухода у беременных и в лактационный период, антонатальная профилактика. Мы об этом тоже с вами достаточно подробно поговорим. Большим интересом пользуется разбор клинических случаев. Здесь мы делимся с коллегами опытом, дискутируем по поводу той или иной ситуации. Сейчас на стоматологическом рынке есть множество предметов гигиены для индивидуальной гигиены полости рта. Как же пациенту не запутаться и помочь ему в подборе той или иного э, набора? Для этого вы должны знать все новинки и как ими пользоваться. Вот такие и многие другие вопросы и проблемы мы с вами разберем на мастер-классе «Технологии работы гигиениста. Проблемы и решения». Вы получите хорошую полезную информацию для дальнейшей вашей практики на гигиеническом приеме и для начинающих гигиенистов и специалистов в софт. Приходите.